Ну что, ребят, добро пожаловать на последнюю гонку формулы 1 первого нашего сезона. Вот как поменялась расстановка сил после патча. В основном больше повлиял расстановка сил на Краснас, на Макларен и на Тора Росса. Ну а теперь к собственному этапу последнему. И вы спросите, что за фигню я сейчас только что увидел, то, что я выбил Феттеля, А то, что игра зависла после того, как я проехал этот этап. И после этого я решил, то что ну его нахрен, переезжать я не хотел. Как я говорил уже до этого я его записывал вместе с Бразилией, сил мне особо не было его переезжать. Почему я выбил Фесталя? Потому что в моей гонке он вылетел по проблемам с ДВС. Что же касается Кубка Конструкторов, опять же моей гонки, первым приехал Гасли, вторым приехал я, третьим Макс Таппен и четвертым Карл Сайнс. Соответственно, Мерседес не добирали бы больше 19 очков и соответственно даже бы если Лектер приехал в очковой зоны, они бы никак бы не проиграли Кубок Конструкторов. Что же, как я и говорил, у нас выигрывает Гасли, и, в принципе, подиум особо не поменялся, только место меня тут, на втором месте стал на третье как раз Кейхсайенс. Ладно, такая у нас небольшая короткая гонка, конечно, хотел ее более-менее осветить, то есть это выложить хотя бы нарезку своих ханбордов, но по итогу не получилось, не повезло. И да, самое интересное, шестое место, Себастьян Феттель. Когда я это увидел, я офигел, у меня просто был только один вопрос. Какого черта? Просто как он умудрился финишировать, я это не могу понять. Потому что я его выбил. Также он сломал переднюю подвеску справа, что он умудрился доехать до пидстопа. Ему там его инженерные гномы взяли, изолято все смотали. Сказали, езжай, так сойдет. Ну и он еще умудрился всех догнать. То есть ехать быстрее в их темпе. Как что? Как, как это вообще работает? Каким образом он шестым смог приехать? Игра, что с тобой не так? Как просто это возможно? Ладно, Феррари выиграли свой кубок конструкторов. Будем переходить уже к новому сезону. А прежде чем перейти к нему, мы настроим себе новый контракт, который сначала не проходит. Потом я более-менее подшаманил, он прошел. По ресурсам нам дали всего лишь лишних там полторы тысячи за окончание сезона. Если я правильно понял, в ну, 18 формуле давали все-таки 3000. Соответственно, это немного порушило мои планы на 3 глобальных модификации к следующему сезону. Поэтому мне пришлось думать... Окей, okay, что же я буду тогда брать в okay. В принципе, не сильно что-либо поменялось, все равно две глобальные модификации, плюс одну модификацию можно будет адаптировать из трех, которые у нас будут идти под новый регламент. Также что касается изменений вот как раз установки сил. Если честно, были стал намного, намного комфортнее ездить, за счет того, что все-таки лучше стал шести, конечно, за счет патча опять же. Но обидно то, что опять же этот патч вышел вот перед этой гонкой, а не уже после. По модификациям я решил взять, окей, возьмем две модификации, это уменьшение лобового сопротивления уже, последняя модификация, и мощность двигателя. В принципе, мощность я как хотел, я так и беру. Почему не взял прижимную силу, поскольку у нас прижимов более-менее хватает, если что, в течение сезона можно это все делать, Но да, надо будет накопить примерно 3000 ресурсов, подождать еще 3 недели, пока это приедет, и по итогу мы только получим тогда. Ну и, так сказать, на сдачу адаптирую одну модификацию в износе, поскольку двигатель у нас изнашивается очень быстро. И с этим надо будет что-то делать в начале сезона, чтобы не заказывать, опять же, 6 слух установок. Ну и переходим к итогам сезона. Неплохо мы провели свой сезон. Неплохо загрейдили свой болид. Конечно, да, за счет почему его загрейдили так высоко. Ну да ладно. Ну, в сезоне нам подходит Карл, говорит, что типа: Ох, мы тут потеряли пару модификаций к болиду, поэтому надо будет работать более слаженно, чтобы больше не допускать такого. Ну да ладно, что же по поводу нового сезона, нам приезжают две модификации, и надо посмотреть, что вообще привезли себе наши оппоненты, потому что все зависит все-таки от оппонентов. Макс остался моим напарником, но какие у нас изменения произошли именно в других командах, это же самое главное сейчас будет, поскольку... Это нововведение, так сказать, формулы 2019 года, и теперь ее можно по праву назвать 2019 года, а не 2018 версии 2.0. Переделанную, так сказать, под 19 формулу с новыми евреями, там пару новых фич. Что же, поезжаю там на модификации, самое главное, и вот изменения. К сожалению, тут не все видны, поскольку не могу пролистать вниз. Гасли у нас приходит в Мерседес на место Вальтрибоса, который переходит как раз таки в Лэнс Строл у нас появляется, и он будет заметить Хюлькенберга. В Потом Кими еще переходит в Торос за место Вебера. Ника Хюлькемерг тоже переходит в Торророса за место Албана. И по сути у нас будет неплохое такое изменение по гонщикам. Также нам приходит Даниил Квят в Фромео за место Райканина. И на этом изменения заканчиваются. По итогу самые глобальные изменения были в Торророса. Поскольку двух гонщиков просто убрали. И двух новых поставили. Ну точнее просто взяли из других команд. Довольно интересное изменение. Но также это изменение довольно интересно тем, что почему-то Клэр будет задавать вопросы про Вебера, хотя он больше не конфигурирует никак в этом сезоне и может быть только если повезет мы его снова увидим, Батлер уже у нас остался как был в Racing Point, но это не важно, поскольку в данном сезоне мы будем уже бороться за чемпионский титул. Из-за кубок конструкторов, так что никакой командной тактики, как это было в первом в сезоне, в конце его, когда я пропускал Трестапина, поскольку не был выше там, чтобы он не терял за мной, а наоборот попытался побороться еще за позиции, то есть там, за лидерство, к примеру, я его пропускал. И теперь этого не будет, поскольку лидерами в основном будем мы, так как все-таки мы больше всех привезли обновлений, три команды вообще ничего не привезли, точнее, наоборот, они привезли, но просто не адаптировали. Детали шасси, то есть это был Racing Point, они неплохо заапгрейдили свой двигатель, также это были Ferrari, там тоже что-то все привезли вроде бы в аэродинамике, и Renault вроде бы как раз что-то тоже все там немного провезли, но тоже в шасси потеряли, по итогу наши шасси все равно еще хреновая, Racing Point от нас в принципе недалеко, и в этом сезоне мы будем в основном работать с шасси, пытаться... Поскольку с ДВС у нас все идеально, с царь все очень хорошо, а вот с шасси у нас как раз таки все очень и очень плохо, поэтому это будет первостепенная задача наша. Сделать себе нормальное шасси, чтобы у нас были намного лучше ездил, чувствовал себя в гонке. Ну, а остальные модификации будем делать уже по ситуации, если не будет хватать мощности, будем делать мощность, если не будет хватать прижим, будем копить ресурсы на модификацию прижим. Ну и собственно вот тот самый вопрос по поводу Weberа и он будет не единичным, будет еще один вопрос такой же уже после квалификации или после гонки точно вот смогу сказать. Что же касается квалификации, все было довольно просто, спокойно ставил хорошее время. Без каких-либо проблем выходил в 2, в, в третий сектор, в третьем вышел на медиуме, поскольку на совсем я навряд ли проехал на стратегии в один пидстоп. Ну и третий сектор я уже со второй попытки перебил лучшее время Ферстаппена, который мне там отличался буквально на 20 тысячных, и по итогу занял пол позишн и вышел даже из минуты 20, что в принципе неплохо. Конечно, в начале сезона сложно будет выделить себе основных соперников, поскольку Феррари еще не могут с нами особо бороться, в Red Bull вроде бы более-менее едут, но все равно как-то ну не могут особо тоже пока с нами бороться, но буду надеяться что начнут они прокачиваться активно, как это было в первом сезоне, и в принципе более-менее смогут с нами как-то наравне хотя бы ездить, иначе мы с представителем перейдем в группу с уже такую и будем бороться уже в ней между собой в принципе у нас и так уже изменения были по группам то есть группе у нас теперь аж 5 болидов это макларен феррари Мерседес, сардбул и, конечно же, Racing Point в группе B, все остальные Ну и стартовый решетку у нас. Первый я, второй Максер Стопин, третий Себастьян Светли, четвертый Вальтри Боттес, пятый Льюис Хэммерсон, шестой Шарли Канер, седьмой Деван Баттер, восьмой Пьер Гасли, девятый Карл Сайенс и десятый Чака Перес. Такая у нас стоп-десятка, потом у нас две тро идут, неплохо начинают. Но топ плохо начинает сезон? Это, конечно же, Рено. 17-й, 19-й позиция, очень и очень плохое начало. Про Вильнюсу ничего не скажу, как бы... Это видимо, тут ничего не сделаешь. Но рено как бы имеет неплохие ресурсы для начала хорошего сезона. Гассон красного линии, я срываюсь с места. я тут же пытается сопаровать об эти макс, но он тоже как-то провалил старт. И потом вырывается вперед, но первый поворот у нас довольно был близок. Я вытеснял ближе к апексу поворота. По итогам он плохо прошел первый поворот. Я остался на своей первой позиции, что неплохо для меня. И да, немного хочу предупредить то, что анбордов моих в этом видео будет довольно мало поскольку я просто все время тут лидировал я лидировал от и только после пистопа там из-за того что все заезжали позже передавал свое лидерство кому-либо но потом лидировал снова по итогу позади меня только разгоралась уже борьба Ботос начинал бороться со своим старым напарником Льюисом Хэмилтоном Борьба у них шла ожесточенная, особенно в Бразилии, когда еще решался у нас чемпионский титул, и по сути Ботас не дал оторваться Льюису в начале гонки, и из-за этого Льюис упустил возможность выиграть его в шестой раз. Итак, первые атаки от Ферстаппина уже на третьем кругу после того, как у нас появился Дресс, точнее даже уже на четвертом. первый атаку мне удалось отбить без каких-либо проблем особых, на второй прямой он уже не смог меня догнать. Но потом на следующем кругу, опять же на этой второй прямой, уже его Феттель начал пытаться проходить, и по итогу они начинают ехать бок о бок, что дает мне некоторое время оторваться от них, поскольку 3-4 повороты довольно медленные на этой трассе, и бок о бок проходить нежелательно, поскольку теряется немало времени за счет этого. В конце круга начало нового Феттель меня смог догнать За счет ДРС смог меня опередить Но входил он в первый поворот по внутренней траектории Я же все-таки погоночный И по итогу я смог спокойно отрывать свою первую позицию После этого Ферстаппин активизировался Также попытался атаковать уже Феттеля Опять же они начинают проходить бок о бок Третий и четвертый поворот этой гонки Позади уже нас собралась немаленькая группа в виде Боттласа, Хэмилтона, Леклера и Батлера, которые умудряются за нами все-таки ехать еще. В принципе, да, у Форсенди есть темп для борьбы как раз таки с Феррари и Мерседесом. С Red Bull, я думаю, уже будут некоторые проблемы возникать у Рейсинг Коин. Что же, позади нас уже отстала немного группа в виде Леклера, Хэмилтона и Батлера, которая потихоньку начинает уже между собой также разбираться. По итогу уже и Ферстаппин смог разобраться наконец-то с Феттелем. Также на следующем кругу уже Батлер попытался атаковать Хэмилтона, но тот закрывает ему траекторию. Хэмилтон еще и ошибается при этом. И из-за этого Сайнс смог поравняться с Батлером и навязать уже борьбу Батлеру. По итогу Батлер, конечно же, ее проигрывает, поскольку это все-таки Red Bull. и до Red рейсинг поинт пока что далеко. В какое-то время я уже оторвался от Ферстаппина, из-за чего он не получал от меня ТРС. И потихоньку его начал уже атаковать Феттель. И в данном моменте Ферсапин повернул просто Феттеля, тем самым сломался передний антикрыл справа. Из-за чего он плохо вышел, его тут же начинает атаковать уже Боттас. И из-за этого он начинает уже терять в поворотах постепенно. По итогу Боттас его проходит и после этого контакта Ферсапин уезжает на пистоп на девятом кругу. Что же, после этого, позади меня разворачивалась борьба между же Феталем и Вальтери Боттесом, который без проблем проходит Феталя в вот третьем-четвертом повороте, опять же, и начинается уже просто ехать на второй позиции до самого Питстопа, где они, по сути, разминулись позициями, поскольку Питстоп вышел, у обеих команд одинаковым по времени, но Феттеля отпускают раньше, из-за чего он затормозил как раз-таки Боттеса, и тот потерял свою позицию, также он еще и отстал при этом от Феттеля, и тут же еще выезжает он прям перед болидом Вильямса, который, со словами Камикадзе, решает повернуть прямо в Ботаса. Честно я не знаю, как Ботас умудрился не сломать передний текло слева после такого контакта, но вот повезло ему. После своего пистопа я догнал Квята, получил от него ДРС, и после мне говорят, что у тебя братан ДРС сломан, и использовать ты его, к сожалению, не можешь. По итогу я не получил то преимущество, которое хотел на прямой, ну ладно, в принципе, мне и своего отрыва уже хватало позарез. Позади, в этот момент уже боролись Сайнс и Ликлер за пятую позицию. И Сайенс потихоньку-потихоньку ворвался вперед, но в трефлении у него был Дресс, опять же. И за счет этого он смог вырваться уже на пятую позицию. Но ближе под конец гонки у нас сходит Вальтер и Ботас, и за это уже Сайнс выходит на четвертую позицию, а для Вальтера не очень хороший старт сезона, как и для Строла, который тоже сошел, но при этом уже сошел на шестом кругу. Хотя, казалось бы, вроде бы. Начало сезона, шестой круг, уже сходит болит по техническим проблемам. Ну, довольно интересно, что там хреново вообще делали в межсезонье. Что же, последний круг от меня, я решил пройти в ход лап режиме, поскольку лишнее очко было бы неплохо, в гонке у меня был неплохой темп, и в принципе, я думаю, то, что старт сезона будет для нас не очень хорошим, поскольку у нас хреновое шасси, опять же, из-за которого мы будем проигрывать где-то. Но в Австралии в принципе, шасси никак не сказалось на болиде. У нас был очень хороший темп с Максом, который смог... После своего пистопа также верну себе позицию по отношению к Феттелю за счет андерката, по сути. И, в принципе, мой быстрый круг никто не смог в гонке перебить. То есть это вот даже не только быстрый круг, который я поставлю под конец гонки, а в принципе у меня был быстрый круг поставлен еще. После первого круга я был даже сильно удивлен этому, что никто его не смог перебить. Потом, в честное время, я начал улучшать уже ближе к концу дистанции за счет того, что у нас все меньше и меньше оставалось топливо, меньше болит весел и можно было быстрее проходить некоторые повороты. И под конец я решил, то, что ну, надо сохранить это одно очко все-таки. Может быть, когда-нибудь это одно очко решает свою решающую роль в кубке конструкторов. Либо же в личном зачете. Поскольку, я думаю, в этом сезоне в основном мы будем бороться с Ферстаппиным. И, может быть, изредка кто-то сможет с нами Потягаться. что же отличный начал сезона первый дубль наконец то мы смогли его оформить с ферстапином. до этого мы могли в конце первого сезона где то оформить но не везло темпа не хватало Рэдбулл у нас опережали и по итогу мы не могли с ними бороться за первую позицию но теперь то все поменялось и мы можем бороться now we can fight сказал бы сейчас Алонс, если был бы у нас в команде точнее за место Ферстаппин у меня был бы в команде Фетри у нас приезжает третьим четвертый у нас приезжает Сайенс, в пятом Леклер в принципе, неплохое начало для Феррари также, но не очень хорошее начало для Редгула, поскольку у них сходит Ботус. В группе Б у нас на первое место приезжает Хюлькенберг, в своем желтом шлеме еще из команды Рено. Не успел, наверное, перекрасить к первому этапу второй раз, Ну ладно, как-нибудь может в другой раз был успеет. Но вообще по поводу шлема, да, я уже затронул тему еще в Японии. То, что, ну, как-то это будет не гармонично смотреть все время, когда человек приходит со своим шлемом, который у него был раскрашен в цвета его команды прошлой. А не как вот, например, у Рикардо, там, какой-то свой особый стиль, так сказать. Ну и что же. Начало сезона у нас, опять же, неплохое. Надеюсь, мы также и продолжим, но если мы, кстати, также и продолжим, будет немного печально, поскольку будет крайне скучно смотреть на такой сезон, поскольку мы все время будем с ферстапином выигрывать, и у нас не будет никакой, в принципе, борьбы, только если между собой. Но, в принципе, как я вижу, у меня неплохой темп по отношению к ферстапину в этот раз, и начну я теперь нормально с ним уже бороться. Поскольку в прошлое соперничество я, по сути, проиграл, но в игре реализовано это через жопу, поскольку в соперничество я проиграл еще в квалификации, но уже после гонки мне засчитали проигрыш. Опять же вопрос по поводу выбора какого черта у меня просто вопрос, он больше не едет в Формуле 1, почему вы задаете вопросы? Ну, собственно, да, вот, по поводу соперничества, к Максу мне ничего не засчитывают. Тут тут же говорят, что я проиграл соперничество. Окей, но я его проиграл уже в квалификации. Почему мне сразу в квалификации не считали? поражение это? Ладно, хорошо, учтем на будущее, так сказать. С Батлером я продолжаю выигрывать соперничество. Но уже после того, как выиграю, надо будет уже новое соперничество брать. Там уже Фетталем, Хэмилтоном или же Ботасом. Тут уж как пойдет. Кстати, Гасли не самый лучший, думаю, приобретение было для Мерседеса. Поскольку он довольно сильно провалился восьмое место по итогу. Позади Батлера приехал. Ну ладно, судить еще рано, все-таки только начало сезона. Там уже посмотрим, как пойдет день ближе уже к Монако, к Испании и тому подобным трекам. Ближе, так сказать, к Европе. Беру модификации, те, которые у нас не были адаптированы в новый сезон. И также примерно думал то, что я буду заказывать уже в следующий раз. Поскольку в шасси у нас следующая модификация будет идти уже две недели. Ладно, ребят, на этом все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встреч. пока-пока и удачи вам.